Доброго времени суток! Меня зовут Сильвер. Сегодня мы с вами поговорим о фанфиках и как их писать. Да и вообще, с чем и как их едят. Итак, что такое фанфик? Фанфик — это рассказ, в котором автор описывает события, происходящие в мире, придуманном кем-то другим. Это популярные фильмы, книги, сериалы и так далее. Автор просто берет известных персонажей, и придумывает свою историю с ними. Вот такое описание нам предлагает фигбук. Фигбук это место, куда фиграйтеры и выставляют свои работы. А фикрайтером называют того человека, кто и пишет эти фанфики. Конечно же на фигбук вы можете публиковать и оригиналы. То есть это ваши собственные работы, собственными мирами и собственными персонажами. Получилась какая-то скрытая реклама, серьезно. Ох, ненавижу рекламу. Сожги ее. Уничтожить. Мы отошли от темы. Не будем уж врать, но фигбук переполнен маленькими девочками, которые фанатеют от слэша. Господи, помимо. О, превеликий макароны Бог. Да сделай так, что если они решили что-то написать, то пусть делают это достойно. Рамень. Я начинающий фикрайтер и, наверное, не так опытно, но позвольте дать вам парочку советов. Писать по наитию или же расписывать свою работу решать вам самим. У каждого это по-разному. Кому-то лучше все продумывать, дабы лучше следить за логикой, а кому-то хватает просто вдохнуть жизнь своих персонажей и записывать происходящее. Хотя бы приблизительный план у вас. Должен быть. Не переусердствуйте с названием. Всем известно, что даже если текст небольшой и еще что но он особенный, то он вполне может существовать и без названия. Оно необходимо в том случае, если вы хотите, чтобы произведение приобрело дополнительный смысл. Стремитесь сделать название как можно более простым и понятным. Читайте работы других авторов, но не перенимайте их стиль полностью. Лишь мелкие детали. Избегайте банальности. Не стоит заимствовать какие-либо метафоры или речевые обороты у других. Это не вызовет нужного эмоционального отклика. Все должно идти на индивидуальность, внешность, характер, одежда, даже имена и клички. Многие начинающие авторы, да и я не без греха гоняются за длинными словами или же сложными конструкциями в попытках выглядеть более эрудированно или более... Слово. Слово пропало. Слово. Слово. Слово. Слово. Приди, приди, приди, приди. Профессиональными. Но так текст теряет свою живость. Да и практика показывает, что гораздо проще читается несколько отдельных простых предложений, чем ожерелье из сложного подчиненных предложений, нанизанных одно на другое. «Безжалостно избавляйтесь от ненужных деталей, ничего лишнего!» Каждое слово, которое вы напишете, должно нести смысл. Позволяйте обижать положительного героя, потому что благополучный герой не интересен. Серьезно. Ох уж эти Мэрис Юи Мартис Ю. Эх, трагедия это когда обе стороны правы, поэтому добавляйте обоснование действий обоих противосборствующих сторон. Но не забывайте про юмор. О-о-о, есть э, одна интересная вещь, с которой я сталкиваюсь часто. Некоторые новички считают, что многоточие привносит в сюжет интересность и недосказанность. На самом же деле, увидев точки, читатель может вполне резонно предположить, что таким образом вы скрываете свой бедный словарный запас и отсутствие если на большей части страниц вашего произведения льет проливной дождь, это вряд ли даст читателю прочувствовать всю грусть главного героя. А вот понять то, что ваша творческая палитра довольно скудна... Вполне возможно. Над концовкой главы или вообще произведения нужно работать особенно тщательно. Проверяйте свой текст в конце. Желательно по нескольку раз. Может вы что-то добавите или уберете. Исправить грамматические ошибки также не помешает. Не заставляйте вашу бету злиться и испытывайте за вас нервозное состояние. Тем более неприятно и неудобно читать неграмотную работу не только вашему редактору, но и читателям. Фу. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за внимание. С вами была Сильвер. А теперь позвольте откланяться. Один момент, одна импровизация. Счастливо! Некоторые новички... Щит... избавьтесь от многоточей некоторые